Все это происходит не на сознательном уровне. Это все-таки э, мы все-таки говорим о бессознательном. Да? Потому что на сознательном уровне все, все прекрасно. Да, я, там, у меня две руки, две ноги, все, полноценный человек. Почему я боюсь про завтра? Ну, нет объяснений. Получается, что не совсем э, я боюсь, и даже э, в прошлый раз мы касались этого момента, даже когда человек проигрывает, да, держит э, какое-то поражение, э, испытывает, что-то у него не сложилось, что-то не совершилось, он говорит, а ну так я так и знал, это ну, ничего нового, это все понятно, я, я сразу не верил. Ничего себе, как это ты сразу не верил? А зачем ты это тогда делал? Да? То есть имеется столько защитных механизмов, чтобы человек не пережил боль, чтобы мне не было больно, да, что речь даже не идет о том, чтобы нормально, полноценно достигать наших целей. Цель поставлена, и у меня 50 защит, почему не нужно туда идти, чтобы не пережить боль, если я ее не достигну. Поэтому лучше сразу решить, а, ну, это такое. Конечно, здорово, хорошо, но маловероятно, что я смогу это сделать, поэтому я совершенно спокойно, если мне не получится, значит, не получится, значит, и не надо ничего поднимать никуда, можно, можно и не стараться. Да? И получается, а как же так, я, я же принимал решение, ну, я декларирую, что я хочу этого, я хочу там, достичь каких-то целей, хочу вот туда попасть. А по делам люди со стороны смотрят, говорят, нет, ты сюда не хочешь, не видно, мы судим, судим по твоему поведению, не пахнет туда же. И тогда я предлагаю такую вот ну, допустите такую идею, да, допустите такую модель или метафору, называйте как хотите, что на самом деле э, внутри вас кто-то живет, или вами кто-то живет, кто-то живет в вас. Хотите называйте это мозгом, хотите называйте душой, хотите называйте это бессознательным. Э, как угодно. Да? Нас интересует не физическая модель, физическая реальность, а абсолютно метафорическое понятие. Но если мы к нему присмотримся, мы поймем, что нам эта модель очень облегчит жизнь и очень облегчит понимание всего этого процесса. То есть, допустим, хорошо, пускай мозг называется. Да? Мой мозг, он не хочет испытывать боль, он не хочет позора, да, он не хочет какого-то позора а на публичном выступлении. Он не хочет э, позора на сцене, он не хочет э, позора там, прийти на работу в какой-то красивой модной одежде, и непонятно, как, э, как ее оценят, и еще может домой выгонят переодеваться, да, потому что это некорпоративно. И получается, что «а я тогда не буду этого делать, а я лучше не буду, да, а я лучше заболею и не пойду на это выступление, а я лучше заболею и не пойду на это собрание». А лучше буду ходить в серой одежде, чтобы никто не осудил и никак меня не оценил. Да? И получается, что ну, это не я принимаю такие решения. Да? Я принял одно решение, а сложилось все иначе. Так вот, если мы допустим идейку, что внутри кто-то сидит, и он делает так, как ему удобно, станет все на свои места, вообще все на свои места, если допустить, что вот тот внутренний, он не ходит на дискотеки, вот тот внутренний, он не знакомится с девушками, вот тот внутренний не идет а, с требованием к начальнику повысить зарплату и так далее, и так, далее и так далее, то станет ясно, почему я так живу, почему я живу вот на этом уровне, а не на том, который я декларирую, что я хочу. Да? Потому что вот тот внутренний боится пережить, все то, что мы сегодня говорили, да, более в второй раз пережить, а он их помнит очень хорошо, потому что они туда не делись, они и сегодня. Просто он блокирует воспоминания, да. И не хочет их точно так же повторить, переповторить, а может быть еще усугубить в будущем. Так вот, именно с вот тем маленьким и нужно работать психологу. Именно вот тот человечек, который сидит в нас и ставит нам подножки, вот именно с ним работает психолог и понятно что это делается не на сознательном уровне и вот тому который у нас сидит не нужно говорить знаешь вот ты попробовал бы вот так делать да? вот а что ты не встаешь в 6 утра вставай в 6 утра а что ты куришь ну это ж так просто не кури все прими решение прими решение не курить прими решение не бухать ну я-то принял да и, и говорил об этом всем своим друзьям после каждой попойки, да ну тут внутренний он переживет синдром отмены, да? Он, он хочет этого всего. Он хочет тортик, он хочет пирожного. Он хочет пережить то сиюминутное блаженство, наслаждение, вот тот кайф, который ему принесет вот этот доза сахара. И поэтому мое сознание и вот то, которое я не осознаю, и мы поэтому его называем бессознательным, да? Потому что его душа для меня потёмки. Я на него не влияю. Усилием воли. Поэтому и происходит вот эта а, рассинхронизация в нашей жизни. Там мы можем декларировать что-то одного, а происходит все иначе. Так вот, именно за этим, чтобы синхронизировать их, и нужно идти к психологу.